Всем привет, с вами Жора. И так как скоро 1 апреля, я решил заснять для вас видео о том, как можно разыграть своих друзей. Погнали! Первый способ. Если ваш друг-любитель посмотреть телевизор, то возьмите пульт и заклейте на нем датчик дистанционного управления. Таким образом, вашему другу не удастся включить телевизор. Вы можете использовать черную изоленту, если она у вас есть, чтобы меньше политься. Второй способ. <музык> Ваш друг идет к компьютеру, берет мышку, а она не работает. Чтобы так сделать, предварительно заклеите сенсор мыши с помощью бумаги и скотча. На бумаге можно что-нибудь написать. Третий способ. Для следующего розыгрыша нам понадобится куриное яйцо. Берем яйцо и немного бьем его. Главное не перестараться. И засовываем его в тапочки или кроссовки. В общем, от ситуации зависит. Ваш друг будет просто в шоке. как Четвертый способ. Он подойдет для школы и колледжа. На уроке берем листок и пишем. На потолке носок. Далее передаешь соседу по партии этот листок и говоришь, когда прочитаешь, передай другому. Каждый, кто это прочитывает, сто процентов смотрит на потолок. На потолке носок. Пх, носок на потолке. Вы что думали я шучу? Нет. Ха. Пятый способ. Самый действующий из всех действующих. Находишь знакомого в белой одежде и говоришь: У тебя спина белая. <плёк> ну а на этом все. Если тебе понравилось это видео, то ставь лайк и подписывайся на канал. Ну а я увижу с тобой в следующем ролике. Пока.